Так, неожиданное начало, и всем привет, с вами снова я, Хихопкини. и что это за ИКА? Ну, сейчас узнаете. интересно, что это за ИКА? Ладно, баба был класс. Гриблион, Моргинг. Шлюпа в тазике, конечно, и пневмонотический, вот этот столб электрический. Ну что ж, поехали. И если вам кажется, понравился такой формат, обязательно напишите в комментариях, и я сделаю такой формат. Также не забудьте подписаться, либо красная, либо чёрная, либо белая кнопка подписаться снизу. Надо, чтобы она исчезла, было написано «Вы подписаны», и потом... Было был колокольчик, его тоже надо нажать. но ну, погнали. Я тут уже на открывал ящиков. Получается, теперь... Я вот монеты чуть-чуть у -чуть меня на ноге. И вот десятки где стоят. Как в школьном ящике. 11-10, либо 12-10, я знаю, как может быть. Но я не знаю. Видимо, кот думает, что у меня должны быть все бойцы, и два остаются. Вот эти вот, как раз-таки. Ну, в принципе, открываем ящик. Другой ящик мне только остается. И вот так вот. Куда я, кстати, пропал. Не хватает Куда я, кстати, пропал? А ну, сериала уже точно. О, о, -о лег... легендарка. Так вот. Куда я пропал? А, сериала. А вот не скажу, куда я пропал. Вот сериал выйдет, и я вам скажу. И в этом сериале вы узнаете, куда я пропал. В принципе, обсуждение выйдет. О, как раз-таки, узнаете из него. Мы тем временем уже кучу ящиков открыли. Дан Каков был автохой легендарный. ли на Назос офигеть. Это... Да не кошель на заскамили, офигеть! Так, у меня там есть боец, да есть. Начнишь, я открываю. Дальше идем. Так. опа. Опа. опа. Видел, извините, то что получилось кохотское, и на монтаже, так что вот.